Так, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Похоже, трансляция уже началась. Я немножечко запуталась с тем, какое время надо ставить в оповещении. И, соответственно, там то ли 15, то ли 16 получилось часов. Поэтому я вышла. Средняя арифметическая в 15.30. Ну, не если даже вы не успеете сегодня посмотреть, посмотрите в записи. Но а тем не менее, хотелось бы, чтобы ко мне кто-то пришел, позадавал вопросы. Тем более, у меня к вам тоже есть сегодня вопросы. Я сейчас презентацию сделала так, чтобы у нас была с вами обратная связь. И что меня интересует? Давайте вообще в принципе познакомимся. Даже если вы смотрите эту запись, ну это в записи, да, вот этот мой стрим. То мне бы хотелось знать из какого города меня смотрят. То есть напишите из какого вы города и чем вы занимаетесь. Вот как вы вышли на, на мою запись? Это вы занимаетесь физиогномикой или вы просто случайно зашли на мою на мой прямой эфир или на мою запись мне это очень интересно поэтому пишите пожалуйста это в комментариях а я сегодня взяла очень интересную тему тему богатства на сегодняшний день это такая животрепещущая тема она очень многих ну в принципе она касается всех абсолютно с тех пор как ну, я то еще застала я как сейчас себя Сейчас мне прям представилось, помните, как-то черепаха-тортила, которая так долго живет. Я еще застала Советский Союз, когда все было предопределено и деньги не имели такого большого значения. Ну, в принципе, у всех была примерно одинаковая зарплата, да, и прыгнуть за эти рамки мало кому удавалось на сегодняшний день мы все в свободном плавании поэтому конечно же от того как мы умеем зарабатывать какие навыки у нас есть для заработка а как к нам приходят деньги ведь кому-то они приходят просто по мановению волшебной палочки да? кому-то приходится за эти деньги бороться и много-много трудиться а вот эти вопросы мы рассмотрим на примере ну, самых богатых людей сегодня я взяла прям эту тему для того чтобы вам показать что ну, скажем так одного знака богатства на лице ну, как бы не бывает невозможно людей сразу разделить на категории но как правило ну вот знаки того что человек будет успешным они приходят из разных источников И эти источники мы с вами сегодня на лице рассмотрим ну, я думаю, что стрим получится интересный, очень надеюсь на это, потому что я подготовила для вас очень полезную информацию. Сейчас посмотрю, кто нас смотрит. И если комментарии я периодически буду да, добрый день маша я так рада добрый день сонечка вот отлично спасибо маша что что вы написали комментарий что вы из ростова на дону кстати у вас там наверное, очень тепло и здорово у нас у нас кстати тоже сегодня хорошо на улице но вот видите я вместо улицы сижу, стримлю. Мне так понравилось, знаете, как наша кошечка тоже раньше боялась пылесоса а теперь ничего втянулась. Вот и я также втягиваюсь в это дело. Ну, как мне интересно вот такое общение, не знаю как вам, но надеюсь, что это обоюдно. Так вот, все-таки вернемся к, нашим, к нашей теме, что приводит людей к богатству. Ну, я определила несколько направлений, да, несколько таких вот качеств, которые приводят человека к богатству. Первое качество это амбициозность, это его аппетиты. Но в принципе, для того, чтобы стать богатым, нужно для начала просто хотя бы захотеть. И в принципе, часто ну, не, не, не все люди хотят этого. Многие понимают, что богатство это ответственность что богатство ⁇ это ну, это очень много проблем на самом деле. И поэтому не все нас ну, по-настоящему хотят разбогатеть. Но а, те, кто в основном а, хотят разбогатеть, те люди, у которых а, такие большие амбиции, как, у которых большие аппетиты, которые нуждаются в том, чтобы у них было много еды, но ну, это я уже утрирую совсем, но тем не менее люди с большими аппетитами и с большими амбициями, то есть люди, которым нужно, чтобы их хвалили, чтобы их признавали, чтобы в социуме они были более значимыми. Значит, следующее, что еще нужно для того, чтобы разбогатеть? Вы знаете, здесь как раз я сначала написала, что волевые качества но я их убрала потому что волевые качества на сегодняшний день не так важны сегодня для того чтобы стать богатым не нужно ну, убивать мамонта да а для того чтобы стать богатым нужно быть интеллектуально развитым где-то ну, я написала хитрость но это смекалка скорее то есть где-то ну. Ну, какую-то комбинацию провернуть, да. Сейчас вспомнила Остапа Бендера и детей лейтенанта Шмидта. Думаю, об этом я тоже сделаю стримик как-нибудь. А, тоже интересная тема. А, ну, тоже хитрость, понимаете, объявить. Ну, вот сейчас, на сегодняшний день, очень много таких детей, лейтенантов Шмидтов, да, а объявляют себя а, наследниками. А, таких известных богатых людей и а, объявляют об этом всему миру и на этом поднимаются неплохо до да, их показывают по центральным каналам но ну, я просто с этим сталкиваюсь потому что меня на эти каналы зовут для экспертизы а да, значит а, что еще а, интуиция нужна, да то есть нужно а, вынюхать какие-то ну, откуда ветер дует да в этот ветер подстроиться где-то вот сделать сказать не не то что хочется а то что действительно принесет плоды и это тоже очень важное качество то есть здесь мы ставим как еще, один, еще одно качество – это хитрость, это интуиция, это умение чувствовать волну. Да? Следующий параметр, очень важный – это энергия, энергия, энергия удачи, энергия внутренняя знаете энергия рода да, вот, вот вот все практики которые духовные они как раз и делают помогает людям эту энергию набрать ну и в общем то ну, кто-то вообще в принципе мы все рождаемся с определенным набором качеств и с определенным балансом энергии это знаете как на расчетном счете при рождении у нас лежит какая-то сумма в зависимости от того в какой семье мы родились в каком в какой стране да и так далее и тому подобное И все это неспроста это все определяется тем ну не знаю верите вы в прошлой жизни или нет но тем какой баланс у нас на счету какой баланс у нашей души на счету если мы в прошлой жизни занимались благотворительностью, то в этой жизни мы рождаемся в хороших условиях. Если мы где-то начудили, то в этой жизни мы это отрабатываем. Поэтому, конечно же, эта энергия, она приходит нам с рождением и кроме того она нарабатывается в этой жизни уже какими то возможно духовными практиками возможно какими то религиозными направлений ну то есть вот всяческие методы саморазвития они как раз и добавляют энергию правильно и следующий пункт это бережливость но здесь достаточно сомнительная тема потому что но ну, я, я сегодня в конце мы подойдем к тем людям, которые за счет своей бережливости стали богатыми. А, ну и, и в принципе я думаю, что а, немногим этот путь подойдет, потому что, ну, конечно же, становиться рабом своих денег, это, ну, хотя у каждого свое. Я никого не хочу осуждать и призывать каким-то своим взглядом на жизнь. А, ну, этот путь, я просто скажу, что это путь не для меня. Да, сейчас посмотрю на ваши комментарии. А если так комментариев не вижу, но значит идем дальше. А, так, значит, тут -ту он -ту, сейчас иду к презентации и листаю следующую страницу. Ну, и здесь я вам подготовила а, такую вот а, интересную подборочку. Да? А, здесь я представила 8 самых богатых людей мира. Да? И а, у каждого из них я в процентном соотношении, в соответствии с их лицами, вывела уровень того насколько они соответствуют по этим четырем направлениям да? насколько в них это заложено биологически и посмотрите у многих ну, в принципе какие-то параметры очень высокие какие-то вообще минимальные и вот это тоже ну вот нам ну, вообще в принципе дает нам всем возможность да, думать что мы все в принципе можем стать такими же богатыми как они ну вы можете подробнее рассмотреть но здесь эти параметры я выводила ну вот эти проценты я выводила из того какие у людей качество да какие размеры например там рта у кого есть ямочка на, на подбородочке, ну, это значит, повышает процент амбициозности, да, амбициозности и аппетита. У кого удлинителя от рта, это тоже увеличивает их амбициозность и аппетиты. У кого маленький рот, я, вот как у этого, как основатель Facebook, а, Марк Цуки, ну, в общем, вы поняли кто. А, да, так у него вообще, в принципе, ротик маленький и даже ограничитель, понимаете, у него нет таких аппетитов. То есть он сделал не потому, что он любит много есть, а потому, что просто у него было много энергии. Вот, понимаете, каждый из них э, на каком-то основном, вот э, на какой-то основ, на основном качестве, сделал свои деньги на каком-то основном да вот именно ему присущем качестве то есть он максимально использовал то что ему было дано биологически и добавил какие-то свои наработки уже видимо проработав свою ну, свои какие-то качества ну например сейчас давайте рассмотрим для примера так сейчас. Включу презентацию. Вот, пожалуйста, Билл Гейтс. Очень интересная личность, да, как вы видите. Но чем же он интересен? Давайте вот прям конкретно по нему пройдемся, потому как я определила вот эти проценты, да. так значит, амбициозность и аппетиты у него 90 процентов. Ну, естественно, потому что у него большой рот, и мы сейчас на следующем слайде я вам покажу его большой рот, и в принципе у меня по поводу, да, будет еще небольшая ремарочка, да, я, вам, я не знаю, смотрели ли вы мои предыдущие стримы, но я в двух словах скажу про рот. Да, хитрость интуиция у него она есть и очень хорошая это смотрится по носику но я думаю что я еще расскажу вам об этом подробнее но просто сейчас придется поверить мне на слово энергия у него очень хорошая об этом тоже мы об энергии мы еще дальше поговорим и я вам расскажу это ну вот сегодня же уже расскажу и бережливость у него 50 на 50 то есть он особенно себя не контролирует в расходах а, ну как любой большеротый человек я я все-таки давайте вам про большой рот расскажу и вы поймете а почему вот так вот происходит почему скажем а он не относится к бережливым людям вообще большеротые люди но тут главное, чтобы баланс был. Вот у него хороший баланс на самом деле. Значит, смотрите, размеры рта – это размер аппетита человека. Сейчас посмотрю еще комментарии, если есть. Так, я школьница, которая увлекается психологией, вышла на ваш канал, посмотрела сериал обман знала узнала о физиогномике, стала искать каналы на эту тему. Я, я очень рада, Машенька, что вы зашли на мой канал благодарю вас что вы присутствуете на мои на моих стримах мне это очень очень приятно я думаю что мы еще познакомимся и в соцсетях обязательно а, да значит, а я пока иду дальше значит размер рта. Это, ну, я часто об этом рассказываю, поэтому сейчас просто в двух словах. Размер рта это аппетит. И у кого большой рот, у того большой аппетит. Да? Люди с большим ртом, это люди, которым всегда много нужно. да Вот он все готов загребсти неважно, съест он, удержит он или нет. Он просто все подряд гребет. Но я на самом деле тоже представитель большого рта. И я понимаю, как вот мы часто, мы большеротые, мы часто э, влезаем в какие-то э, дела, которые вообще ну, не надо вот это брать, но невозможно. Большерот, и у него всегда большой аппетит, и э, хорошо работает обмен веществ. А, да, вот такая вот интересная история. Поэтому большироты едят все и много. А в отличие от них, маленькоротые это люди, которые избирательны в своем предпочтении и ну как-то вот выбирают самое вкусное. И поэтому получается, что у большеротых и у маленькоротых могут возникать конфликты конфликты почему потому что большего нужно все а маленького там нужно только одно маленькое самое вкусное а большерот просто вот съедая все подряд он даже нечаянно может съесть то блюдо которое отложит для себя маленько роты и не заметить что обидел своего собрата и таким образом конечно же они друг от друга плохо думают большеротый а маленькая ротом говорит что он зануда а маленькой роты называет большеротова выскочкой но об этом подробнее можно на каком-то другом моем вебинаре я там все это обосновываю рассказываю более подробно более понятно здесь просто в двух словах почему я эту тему затрагиваю а, так сейчас на презентацию перейду я немножко путаюсь в этих ну, вот, пожалуйста, вам представитель Большеротова, да, Мик Джагер. Про него я тоже проводила стрим. И вот он, ну, смотрите, Большероты, как раз получается, что у них свои взгляды, да, свои взгляды на жизнь. И Большероты, они вот все подряд под себя гребут, но они также все, под, все готовы отдать, да, вот это вот. Самоотверженность, вот это, он снимет последнюю рубашку и отдаст своему ближнему. Ну, просто потому, что у него вот этот вот переход очень легко происходит. То есть и в рот, и изо рта. Ну, грубо говоря, не, при, не поймите меня превратно. Так вот, что Миг джаггер если вы не смотрели мой стрим по его поводу, он считает, что моральные ценности довольно пластичны. А секс, наркотики, рок-н-ролл — это как раз его стиль жизни, по которому он жил. Ну, большой рот и тут даже не удивительно. А, имел связь с пятью тысячами женщин. Не, не знаю, кто это все считал, а, но это не важно. У него а, была обнаружена сексуальная зависимость, но это скорее просто а, потребности большого рта. Знаете, все, все, все что вижу, я должен съесть, я должен, даже если это не переваривается. И самый интересный такой пример, который я считаю характеризует его как человека, который ну, так же как много берет, он также много и отдает, легко отдает. Это то, что он был щедр на подарки и однажды он при, äh, преподнес бриллиантовую брошь размером в кулак своей любовницы Дикинсон. И она ее потеряла. Когда она ему сказала об этом, он сказал, ну он только улыбнулся и сказал, мол, ну, ерунда, вот он большой рот, и, пожалуйста, да? Но это я немножечко соскочила с Билла Гейтса, да, и Билл Гейтс у нас тоже представитель большого рта, и что мы видим? Кстати, у него тоже ямочка на подбородочке такая, вроде, да, есть ямочка на подбородочке, что еще добавляет его амбициозность, именно поэтому я оценила его вот этот первый показатель, амбициозность с аппетитом в 90%. То есть человек, который нуждается в том, чтобы его хвалили, это одно из качеств. И большеротость – это я съем все, что вижу. Да, вот, мне как можно больше еды, как можно больше признания. Ну и если вы не смотрели никаких моих стримов и моих видео, где я об этом рассказываю, доношу до вашего сведения, что Microsoft создавал не только Билл Гейтс, у него был компаньон Пол Аллен с маленьким ртом, и пока они шли к цели, они дополняли друг друга, и, естественно, у них все было хорошо, и все складывалось замечательно. Но в какой-то момент Пол понял, что ему надо уйти. Почему? Потому что больширотый... А, Но ну вот когда уже достигается цель, большерот считает достижения своими. А, он тянет одеяло на себя, что очень сильно обижает маленького рота. И что сказал Пол Аллен по поводу той ситуации? Мой партнер хотел заграбаться как можно больше и уже ничего не выпускал из рук. С этим я примириться не мог. Тогда я подумал, что в какой-то момент должен буду уйти. Вот такая вот история. И в итоге, конечно же, Пол ушел. Но что касается Билла Гейтса, не такой уж он монстр. Несмотря на то, что он не смог ужиться и сработаться со своим маленько компаньоном, но просто потому, что у них разные взгляды на жизнь. Ну То есть Пол Аллен, ему не нужно всех богат. У него другой арсенал кстати он тоже э, обладает э, качествами богатого человека на лице написанными но э, здесь нет вот этой вот активности здесь нет вот этой большеротости нет вот этих амбиций которые есть убила на самом деле они отличная команда но эта команда работала только на подъем а, когда уже они достигли этого я думаю что пол Аллен с голода не умер тем более он получил хорошие отступные, и сейчас он очень даже процветает, я в этом уверена. Но, тем не менее, вот именно с точки зрения богатства нужно обладать вот этими амбициями, да? нужно хотеть заработать, нужно хотеть много заработать и много потратить. В этом плане Билл Гейтс вообще молодец, умничка просто. Сейчас я посмотрю комментарии. Так, есть нету комментариев но тогда если что пишите мне комментарии а я пока продолжу да? а, так вот да, я, я все перекрыла перекрыла пола алана вот пожалуйста его фотография а Сейчас вот увидела картинку да, да так мы продолжаем все-таки по поводу наших а, богатых людей сейчас вернусь на презентацию у меня тут знаете какого у этого у фокусника много разных окон открыто а, да но э, вернемся к биллу гейтсу да, как я уже говорила большеротый – это человек который э, все подряд э, ну, ест, да вот, у него большие аппетиты но э, вот, что касается билла гейтса то э, он абсолютно не жадный э, ну не жадный в каком смысле во первых посмотрите у него э, с молодости а губы даже ну, не, утоньше, не стали тоньше то есть вот при всей своей вот этой ну, можно сказать жадности да к тому чтобы где-то что-то ухватить да у него не появилась жадности удержать вот по поводу губ я вам в конце сегодняшнего занятия расскажу очень интересную историю да, и покажу примеры здесь же мы видим нет вот этой тенденции удерживать контролировать да, в чем-то себя ущемлять где-то э, зажимать свои деньги а вообще э, он э, занимается благотворительностью и э, значит по подсчетам блумберг билл гейтс отдал на благотворительные цели около 50 миллиардов долларов за в частности, в 1999 году он пожертвовал акции Microsoft, стоившие на тот момент 16 миллиардов долларов, а в 2000 году передал на благотворительные цели ценные бумаги еще на 5,1 миллиарда. Значит, несмотря на пожертвование в 38% акций Microsoft, Гейтс, по оценке Bloomberg, остается самым богатым бизнесменом в мире – вот видите, вот эта большеротость, то есть он э, все под себя гребет, да, он зарабатывает баснословные деньги, но он и делится своими деньгами. А, и его состояние агентства оценивает 86,1 миллиарда долларов. А, ну и обратите внимание, по сути, он почти половину из своих денег отдал на благотворительность. Вы, вы э, вдумайтесь в эти цифры, это огромные деньги. И он, он спокойно то есть, зарабатывает и отдает вот вот, а, проходимость денег, то есть он не, не цепляется за них. А, в общем-то очень хорошо ну, работает на его и карму и на то, что деньги к нему приходят. А, он, он делится ими с людьми, которые в этом нуждаются. Значит, он кроме того, что сам ну, делится своими деньгами, он еще и собирает таких же инвесторов, вернее, людей, которые хотят, ну, богатых людей вокруг себя. И, например, к нему присоединились Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Владимир Потанин. То есть он еще и объединяет вокруг себя богатых людей и делает вот эту благотворительность. Честь и хвала всем бы богатым людям так себя вести. Я очень рада, что такие люди живут среди нас. И дай Бог, чтобы побольше таких людей было. Да, значит, идем дальше. Но, естественно, я... Не буду останавливаться на тех людях, которые на сегодняшний момент процветают. И кроме того, вот еще один пример, еще один признак того, что у человека все хорошо с деньгами. А здесь я уже затрону другие признаки. И приведу пример самого богатого человека в истории. Это вообще очень интересный человек зовут его Якоб Фугер, он значит десятый что ли ребенок в своей семье, сейчас гляну комментариев нету, она ага, хорошо, так, а значит он десятый человек своей, ну десятый ребенок, но несмотря на то, что семья многодетная, но в те времена это было нормально, семья была не бедная. И он, в общем-то, занялся бухгалтерией, когда там достиг какого-то возраста. Ну, это было его там хорошее направление, но он прославился как раз, ну, постепенно он наработал в большом состоянии, причем вот, он как раз создал прецедент объединения капитала с политикой. Он заводил, ну, естественно, финансовые отношения. Он давал долг разным правителям, тем самым выкалач, ну как бы добиваясь для себя определенных льгот. Ну там пока, предположим, какой-то царь или король был должен ему, он брал какое-то эксклюзивное право на покупку ценных металлов там еще чего-то ну то есть на этом очень хорошо наживался и к тому времени пока правитель с ним рассчитывался якоб набивал свои деньги ой свои карманы деньгами очень и очень сильно но вообще что должна сказать по его лицу а здесь мы видим, что амбициозности особенной нет, она, ну, скромна достаточно, да. А хитрости, интуиции я тоже не наблюдаю по его лицу. А вот что я вижу на сто процентов, даже еще можно сказать больше, это энергия. И посмотрите, какие у него рожки. Если вы смотрели мои, вы посмотрите прям, я, наверное, размещу ссылку под этим видео на знаки удачи на лице. И вот эти рожки, как раз, про которые я говорю, что это просто, знаете, из серии пальцем в небо и в самолет. Человеку с рожками, в принципе, достаточно просто захотеть чего-то. И вот, как видимо, произошло и в жизни Якова он просто захотел стать богатым и все обстоятельства сложились так что он им стал Но вот эти рожки очень хорошую службу ему сослужили то есть это и источник энергии я сейчас расскажу почему источник энергии и источник удачи до да, удачливой энергии и это просто знаете Человек вот с таким лицом, в принципе, не может быть бедным. Ну, потому что, смотрите, значит, рожки, да, вот представьте, что по лицу вот так вот вниз спускается энергия, да, и вот по рожкам это такие, как канальчики, по которым сюда спускается энергия, да, и еще очень важно, с точки зрения энергетического вот этого баланса, чтобы вот это место на переносице было широкое и без морщин посмотрите какое оно оно у него широкое да значит это и получается вот я кстати вам дам так у меня в презентации это есть вот макияж успеха да и макияж привлечения энергии привлечения денег так вот, вот это вот один из принципов то есть нужно дать посыл такой во Вселенную, что я хочу, чтобы энергия ко мне приходила в полном объеме. А по китайской физиогномике кончик носа это деньги. Вот к этому кончику носа должна стекаться вся энергия. И здесь, смотрите, вот по его лицу. Получается, вот по этим канальчикам, то есть порожкам, энергия идет. Потом здесь тоже широко, тоже энергия идет. Получается, что вот здесь как сосуд такой, который собирает всю энергию и перемещает ее в кончик носа. То есть человек просто вот с такими характеристиками не мог быть бедным. Вот в любом случае у него, ну если даже не с деньгами, то в каких-то еще других сферах ему должно было вести. Потому что это счастливчик перед нами. И кроме того, сейчас я перейду на другую страницу презентации, и там мы увидим, что рот у него был тоже большой, но там непонятно, очень сложно определять по людям, которые жили в те времена по ним определять вообще ну, их характеристики да потому что на одной картине одни качества ну, по одному нарисована на другой картине по другому она а бюстик по другую по третьему но что касается якобы еще что меня как физиогномиста сразу так так так Сейчас я посмотрю, что у нас делается в чате. В чате я не вижу комментарии, но если будут комментарии, я буду периодически сюда заходить. Так что вы пишите комментарии, чтобы я видела, что вы ну, вовлечены в процесс, как минимум. Да, что еще я как физиогномист заметила? У него очень сильно развита бережливость. Про бережливость мы с вами еще поговорим даже про скупердяйство а у него посмотрите как зажаты губы об этом я поговорю мы поговорим чуть позже сегодня же а на этом заострять внимание не будем сейчас пока а, так что касается еще хотелось бы рассказать почему я так о нем рассказываю на самом деле по мнению журнала the economist он считается самым богатым и влиятельным человеком за все время. То есть это самый вот самый самый богач всего всей нашей истории. Для меня, кстати, это было тоже новостью, когда я о нем узнала, потому что мне казалось, что ну Рокфеллеры там не знаю кто, но вот он был самый богатый. И одна из самых главных интриг человечества, которая продолжается и до сих пор и еще больше получила развитие, а впервые произошла благодаря ему. Я сейчас расскажу, что это за интрига. В 1515 году. В Германии Максимилиан I хотел передать власть своему внуку Карлу I. Но для того, но ну, по тем законам, нужно было, чтобы его избрали семь князей. Ну, там специальные князья, как они назывались сейчас найду курфюрсты. Вот этих В общем, эти семеро курфюрстов должны были избрать его внука то есть это такая избирательная была власть несмотря на то что вроде монархия но внука должны были избрать но и такой ситуации воспользовались сразу три претендента да? ну, естественно это его внук карл австрийский это в испании происходило а нет это в германии происходило но он правил тогда этот карл правил испании второй претендент был франциск I из франции и третий претендент генрих 8 из англии то есть германия чуть не перешла получается, в руки либо там, кого, либо франции либо англии а максимилиан очень хотел чтобы попала в руки его родному внуку и ну что делать как как надавить на этих избирателей, до да, вот этих семерых, но естественно все понимали, что победит тот, у кого сильная армия и у кого много денег, но так, сейчас победит тот, у кого естественно много денег но ну, и что? Максимельян обратился к Якову Фугеру. Вот этому. Ну, на тот момент у них были отношения. Он неоднократно Яков неоднократно субсидировал Максимельяну деньги, с чего очень хорошо зарабатывал, кроме того, что тот возвращал деньги. Он еще и в период, как я уже объяснила, в период, пока он был должен, он много чего делал для Якова. Ну и Якоб обогащался. Ну и в такую ситуацию Максимилиан обратился к нему. На тот момент Якоб был самым влиятельным финансистом, самым богатым человеком во всем мире. Ну и естественно неудивительно, что Максимилиан к нему обратился. Ну и что? Якоб сразу не стал соглашаться. Он сначала взвесил. Тех, ну, взвесил по своим ну, там, параметрам, да, что он сможет поиметь в случае победы с каждого претендента. То есть он сначала обдумал это предложение, а потом понял, что действительно с Максимильяном ему будет выгоднее всего, ну и принял, естественно, сторону Максимельяна, что этому Максимильяну сразу дала преимущество, но это все не так просто. Сначала Франциск обратился к якобы, но ну, тоже в процессе вот этих переговоров еще один претендент обращается к якобу. И тот тоже, видя потенциал в этом франциске, да занимает ему деньги тоже и Франциск, это французский этот правитель который один из троих претендентов он перекуп но ну, платит этим курфюрстам для того чтобы они проголосовали там большая сумма там 80 тысяч по моему их но ну, это это очень много это реально большущие деньги в общем он им платит и думает, что все нормально. Но Якоб, несмотря на то, что он уже с этим вроде договорился, а, дает еще большую сумму, в три раза большую Максимилиану. И на эти деньги Максимилиан перекупает курфюрство. Представляете, как выгодно было этим курфюрстам. Они вот на, этой, на этом деле здорово а, поживились, но в итоге а, победили деньги. И с тех пор... Вот э, так и пошло, так и повелось. Но ну, вот уже, видимо, на том примере э, люди поняли, что миром правят деньги. И вот с этого времени все революции. Но ну, и еще со стороны финансистов э, очень выгодна э, власть э, именно вот такая вот выборная. То есть когда есть возможность поучаствовать. А, поучаствовать в выборах и, соответственно, что-то поиметь. Да? А монархическая власть для финансистов невыгодна. Именно поэтому на сегодняшний день монархическая власть нигде в мире ну, не поддерживается, особенно ну, только в некоторых странах осталась вот эта вот передача власти. Но монархии, как правило, не имеют таких полномочий на сегодняшний день и на сегодняшний день вот эти демократические ну типа демократические вот эти правила это все надиктовано именно вот финансистами именно богатыми людьми потому что богатые люди всегда делают революции создают вот эти вот движения да финансируют новых претендентов которые с которыми у них договоренности из которых они могут получить какие-то прибыли. Вот такая вот интересная история. То есть вот эту историю родоначальником этой истории стал Якоб. Якоб Фугер. Вот какая интересная личность. Я сама о нем недавно только узнала и была поражена. И еще знаете, чем поражена? Вот, пожалуйста, даже в Берлине он, он вообще... Берлине жил, и в Берлине там у них есть аллея славы Вальхали, так вот его бюст размещен. посмотрите, какой большой здесь у него рот, да? То есть амбиции все-таки есть, и по-моему даже есть ямочка на подбородке. вы ну, видите, как сложно анализировать людей, когда в те времена не было фотографий. Конечно же, это не очень удобно. А, да так вот э, все таки э, э, удивительно удивителен тот факт что э, вот это вот э, его бюст размещен в самом там, центральном месте берлина в то время как э, он был евреем представляете до какой степени э, ну вообще удивительно как, как он во время фашизма удержался там, но э, все-таки вот такая вот интересная личность. Сейчас зайду, посмотрю. Ага, э, так комментарии. Ой, наверное, если бы Плюшкин Блоголе существовал на самом деле, был бы объектом для исследования знаком бережливости на лице. Э, Маша, но ну вы прям э, чувствуете, о чем я сейчас буду говорить? У нас и без Плюшкиных есть э, замечательные примеры, которые я вам сейчас покажу. А, да, вот я уже открыла на этой странице. А, это женщина Холл Холланд Гетти Грин. А так вот это самая жадная женщина в мире. Вот какая интересная история. Так вот давайте мы ее рассмотрим. Я специально поместила здесь фотографии ее в молодости и в старости. А, Но ну, женщина вообще, конечно, жуткая. Ну давайте я о ней сначала расскажу, а потом мы ее проанализируем. А, за глаза ее называли Ведьма Солстрит. А, на самом деле она была гипержадной. Она была настолько жадной, что просто, вы знаете, никакие человеческие рамки это вместить невозможно. А, значит. Так, так, так. В книге рекордов Гиннеса, она числится с пометкой «Самый скупой человек в мире». Так, так, так. На момент смерти Гетти была богатейшей женщиной того времени. Ее состояние насчитывало 4 миллиарда долларов. Так вот, ее скупость доходила до каких-то вообще немыслимых пределов но ну, это человек который ну она ходила одевалась она очень очень бережно она донашивала вещи до лохмотьев. прачки она отдавая вещи стирать вот только те места где испачкалась белье она донашивала до того что они на ней на ней и сливали она в магазине покупала вот, знаете как печенье бывает ну, продают да и вот эти вот обломки которые остаются она их приходила и покупала за бесценок однажды она там потеряла какие-то 2 центра в карете так это было вообще она там пере, перерыла все на свете она там ну, ну, жутко, жутко, жутко все делала, но а, самый показательный такой случай, который показывает ее жадность, она вообще, ну, ну вот в плане врачебной помощи, она, перес, она никогда не пользовалась а, платной медицинской помощью, она всегда обращалась к, а, к бесплатной больнице, и там она со всеми пересорилась, потому что, а, ну, вот эта вот ее скупость, она еще и сварливая была ужасно. Ну и вот на каждом-каждом шагу она везде-везде экономила и пыталась что-то ухватить, что плохо лежало. Однажды ее сын сломал ногу, катаясь там, на, на ну где-то там, сломал ногу. И она, обратившись вот в бесплатную больницу, да, а там ее уже знали, и ей, не, ну, как бы ее, не знаю, как, до какой степени там был конфликт, но почему-то не оказали помощь. А вместо того, чтобы сына вести куда-то ну, за помощью в платную клинику или еще что-то, она просто забросила это дело, и в итоге сын потерял ногу. Вот такая вот и вот, вот вот такая женщина которая ну то есть она вообще была безумно жадной безумно сварливой вот, ну, в принципе по лицу мы это видим да, что за человек перед нами но давайте теперь все-таки лицо ее рассмотрим получше смотрите в молодости хорошие щечки хорошая энергия да? но единственное конечно губки тонковаты а это говорит о недостатке чувствительности а, и ну, губы не такие уж и тонкие правильно рот небольшой но в принципе вот это характерно ну, вот эта девушка пока она была там девушкой а, но ну, не, не такая уж она и прям ужасная. но смотрите что дальше происходит с ее лицом губы становятся совсем тонкими это Бешеный самоконтроль. То есть, когда губы утончаются, это говорит о том, что человек постоянно сжимает губы, и, соответственно, круговая мышца рта сжимается, и губы, кромка губ, уходит. То есть, вот мы видим. Кроме того, смотрите, рот у нее одна, одного размера, но какие удлинители на челюсть? То есть уже удлинители, они как бы удлиняют рот, и человек становится еще жаднее, еще больше вот. Ему нужно захватить. То есть уже все работает на захват. А, вот, и получается, что она, ну, естественно, у всех у нас лицо меняется с возрастом и, и все такое. Но обратите внимание, убила гейтса губы, толщина губ осталось прежним то есть у него нет этого самоконтроля, да? и у людей, которые готовы делиться с другими людьми, да, а у них не, ну и которые себя особо не контролируют, не ну, себя, не других, а у них губы не становятся тоньше, губы становятся тоньше, когда приходит вот этот контроль, когда а, человеку не хватает на то, чтобы а, нормально, ну, как-то жить, да покупать себе то что надо когда ему приходится контролировать расходы своих близких когда, ну, то есть когда приходят сложные времена вот у нее судя по всему эти времена всегда были сложны но ну, как мы понимаем в ее мозгах в ее мозгах конечно что-то было не то так вот смотрите хитрости и интуиции я здесь особой особо не вижу да, поэтому я поставила ей 30 процентов амбициозность аппетиты 100 процентов но не с молодости в молодости она была намного скромнее а, да, мы видим что такого огромного рта и таких удлинителей в молодости у нее не было но это все появилось постепенно энергия у нее в молодости была очень хорошая то есть вот эти вот щечки причем щечки хорошо вот в нижней части это как раз и говорит о потенциале а, ну, лицо вообще в принципе хорошо наполнено э, в молодости, но ну, энергия все-таки была. А, уже в старости видите, щечки э, опали немного, но все равно в них еще вот что-то есть. Да? А, но ну, энергию 90% я все-таки спешу на молодую фотографию. А вот бережливость у нее даже не сто процентов а 150%. Потому что, ну, судя по тому, что они пишут, я, я не знаю, вот такие вот люди, бывает, что находишь такую информацию, что просто диву даешься. Да, вот такая вот интересная женщина. Сейчас посмотрю еще комментарии, если есть. Так, так, так. Комментариев не вижу. Значит, идем далее. Ну, вы пишите комментарии, потому что я готова отвечать. Я сейчас на следующую страницу перейду и потом вернусь, почитаю ваши комментарии, если они будут. Так, идем дальше. Еще один. Это у нас живет в наше время человек Кампрат Ингвар. Это основатель Икеи, хозяин Икеи. Ну и посмотрите, пожалуйста, я специально поместила сюда и его детское фото, и его фото, ну, молодости, можно сказать. Вы видите, что в молодости у него не было такого большого рта, а рот удлинился и очень сильно. Опять-таки те же самые удлинители пошли, как у предыдущей женщины, да. И смотрите, губы совсем исчезли, да, вот если посмотреть на детское фото, там губки нормальные были вообще в принципе нормальный человек был до да, изначально но здесь губы просто ушли так вот вы просто сейчас я вам расскажу про него и вы тоже будете в шоке но он конечно же не доводил до того что его дети теряли ноги но тем не менее а кряга он еще топ Значит, несмотря на то, что он владелец Икеи, владелец, ну, естественно, у него много денег, естественно, у него все хорошо с деньгами, но он жмот из жмотов. Значит, ездит он на старенькой Вольво 1993 года выпуска. Он не покупает продукты в магазине, потому что там дорого. Он ездит за продуктами на рынок, причем ездит в основном на автобусе. На машине он ездит крайне редко. Торгуется на рынке до последней копейки. Мебель для дома собрал сам, но это не удивительно, это нормально. Это я как бы, здесь я его не осуждаю. Да, в общем-то, я вообще не осуждаю никого, но здесь этот факт, Ладно это даже хорошо для мужчины да? а значит что он носит поношенную куртку и его вообще трудно в нем увидеть миллионера да? а, или даже миллиардера я не знаю сколько у него на сегодняшний день денег но такой тоже показательный случай был когда была премия года и он там получил первое место его пригласили естественно, на эту премию и он туда приехал в своей вот этой старенькой курточке и на автобусе, представляете? И охранники его просто не пустили туда. Вот, вот какая вот интересная история. Ну, представляете, вот быть миллионером и ездить на автобусе, вот это, это вообще, ну, видите, вот это вот бережливость, вот эта скупость, и вот как раз Маша написала про Плюшкина, вот вам, пожалуйста, современный Плюшкин. И а... <смех> тут даже, вот вы, вы прям, знаете, Маш, вы прям почувствовали, что будет речь об этом и написали про Плюшкина. а Да, значит, я вернулась на комментарии. Если у кого-то есть что спросить, я еще пару минут задержусь. На сегодня я уже, в принципе рассказала то что хотела сказать а, да. А, да, да маша пишет я в шоке очень интересные объекты но я в шоке а, от чего вы в шоке маша напишите мне прям интересно а, да. да про плюшкиных вообще людей много интересных и как правило физиогномика вот когда начинаешь это изучать Физиогномика дает такие потрясающие ответы, и ты понимаешь, почему человек именно такой, а не другой. А, да, Маша, а что вы удалили комментарий? Прям хороший комментарий такой. А, да, но а, я вас призываю изучать физиогномику, потому что здесь очень много таких вещей, которые ну, я буду делать еще стримы. Но физиогномику нужно знать каждому, потому что вот так вот при встрече с таким вот а, а, плюшкиным наших дней, да... А рассчитывать на, на его щедрость, в общем-то, не стоит. И вообще, в принципе, нет, я не говорю, что это люди. А вот, кстати, у многих там авторов пишут, что тонкие губы это человек злой. Нет, он не злой, просто там самоконтроль очень сильный. Понимаете? Самоконтроль, контроль, ну, контроль расходов, контроль расходов энергии, контроль расходов денег. Да, вот контроль расходов. Это не говорит о том, что человек злой. Может быть, он добрый, добрый, добрый, но эта доброта будет от ума больше. Потому что э, добрый человек э, это человек чувствительный, да, больше. И здесь уже другие характеристики. Но вообще, в принципе, я не хочу развешивать ярлыков на людей, но, тем не менее, много информации мы можем считывать благодаря физиогномике. А вот э, я здесь э, в, под этим видео оставлю ссылочки на мои бесплатные занятия на которые вы можете зарегистрироваться и я вам расскажу еще много интересный много много всего интересного значит подписывайтесь на канал регистрируйтесь на мои бесплатные занятия и физиогномику изучайте пожалуйста это вам очень здорово поможет и выведет вас на новый уровень богатства потому что ну, Понимая людей, мы понимаем, как с ними общаться. Это, это потрясающе. И весь бизнес сегодня строится именно на общении. Я для вас, конечно же, этим не открываю Америку. Учитывайте, что они, возможно, были одержимы сущностями, земными духами, астральными и ментальными сущностями, духами, предками. Ну, знаете, я сейчас не ставила цели эзотерические ну вопросы поднимать, да, это чуть-чуть не, не моя тема. А, но если у вас есть что по этому поводу сказать, а я с удовольствием посмотрю, что вы скажете. А я вот в этой теме немножечко не, я пытаюсь, понимаете, а, вот, вот по поводу эзотерики, да, вот раньше мы как-то жили и считали, что все это глупости и так далее. Да? Но сейчас, конечно же, мы все развиваемся, и перед нами открывается много новых возможностей получать информацию, да? и в том числе вот это эзотерическое. Но тут, знаете, много очень сильно, знаете, было эзотериков, которые, ну, скажем, испортили репутацию экстрасенсов, да, много мошенников на этой теме было. В какое-то время да, мы, мы перестраивались, мы выходили из Советского Союза в эти рыночные отношения, и там много чего было подпорчено. Поэтому сейчас в эту тему я стараюсь как-то меньше влезать, да, стараюсь больше опираться на ну, чуть более научные основы, и поэтому. Есть у меня определенные взгляды на, насчет всего, и я думаю, что все мы постепенно проис, про, ну, проходим трансформацию, переходим на новый уровень мышления. Сейчас ведь рождается так много детей индига, которые уже с этой опцией. Да, уже вот и они как раз вырастают, эти дети индика, они как раз нам включают вот то, что раньше, помните, когда еще не было компьютера, вы первые компьютеры занимали огромное помещение, это было чудо техники, а сейчас э, масса информации э, содержится в малюсенькой флешке. Я считаю, что то же самое происходит и с нашим сознанием. И скоро каждый из нас станет экстрасенсом и. И для нас это будет очень естественным передавать мысли на расстоянии. А, да, и в принципе, вот эти вот сущности, да, их тоже можно с научной точки зрения а, обосновать и описать. Но а, с, мы все одержимы какими-то своими характерными качествами, и вот по лицу. Мы можем прочитать какие качества у нас что называется в опции нам даны да, вот при рождении что нам дали для того чтобы мы взаимодействовали с миром и это объясняется с генетической колокольней и с анатомической и психологической и это все вот знаете когда вот это все собираешь это очень- очень интересно. Поэтому я избрала для себя вот такие направления как физиогномика, Нумерология, астрология и да и психология, естественно. Да. И вот на этом, ну, мне, мне интересно. Да. Вот в, в, в, в тему сущностей я боюсь лезть, потому что я понимаю, что туда надо лезть только с большими знаниями, с большим а, пониманием, и много-много и других качеств нужно иметь. Я боюсь, что это не для всех. А, да такая вот <смех> интересная ситуация я давно с вами запис записалась на вебинар недавно машенька я очень рада что вы а, записались а, на вебинар я, я буду рада вас видеть на своем вебинаре а так об этом многомерной медицине пучко она академик очень научно кстати я посмотрю а, я посмотрю вот многомерную медицину а, и может быть я тоже что-то по этому поводу скажу <с> почему бы и нет да ну а на сегодня тогда все благодарю вас за то что вы были со мной подписывайтесь на канал если вы еще не подписались я и дальше буду радовать вас своей информации у меня ее много у меня много наработок и они все я надеюсь интересны для вас да но на сегодняшний день я выхожу из эфира пока пока до новых встреч